Всем ку, всем хай, с вами снова я, Тоникса. На моем минималистичном канале какое-то минималистичное количество видосов, надо бы это хотя бы отчасти исправить. Итак, сегодня поговорим о самом лучшем обновлении, про которое все забыли, а именно, вторая часть обновления пещеры скал под номером 118. Ну что же, приступаем к самой сути ролика. У нас будет сегодня достаточно простой формат, можно сказать разговор на видео. Я буду летать на литрах и как раз показывать вам всю красоту генерации 1.18. Итак, само обновление вышло более чем год назад, а именно в конце ноября 2021 года. Однако понимать весь шарм контент-мейкера, а с этой их аудитория начали сравнительно недавно. На создание этого видео меня смотивировал один видос зарубежного автора Random List. Однако мое мнение по некоторым вопросам отличается от его, так что не надо считать это видео простой копиркой или переводом. Ладно, что-то я заболтался не по теме. Почему же обновление 1.17 действительно важно для Майнкрафта? Первая причина – застой в развитии приключенческой составляющей игры. С версии 1.7, которая вышла в 2013 году, в игре абсолютно не менялась генерация мира, которая является главной частью приключений в Майнкрафте. И лично я, как и многие, не испытывал кайф в приключениях в игре до уже давнего времени. Именно по этой причине в игре появлялись моды датапаки, меняющие генерацию под корень. Однако и главный минус в том, что они не всегда подходят под стилистику игры, также могут мешать творчеству игроков. Да, творчество это и есть вторая причина. В старой генерации было слишком мало крутых и вдохновляющих мест для ваших построек. С обновлением 1.17 это изменилось в лучшую сторону. Да, рельеф стал менее ровным, но в этом и есть весь шарм. Просто сносить все под один уровень не выход, особенно для масштабных построек. Город с перепадами высот гораздо более интересен для прогулок по нему. Третья же причина – заготовка под будущие нововведения. Благодаря 1.18 у разработчиков открываются большие возможности для добавления новых биомов. Это показало нам дикое обновление с добавлением мангровых болот и дипдар. Кстати о биомах. Последняя четвертая причина – обновление старых биомов. В 1.18 нам отчасти обновили не только горы, но и другие биомы. Очень изменились болота в лучшую сторону, а также пляжи, джунгли и некоторые другие биомы. А все лишние были удалены. Первый наверняка зададитесь вопросом: почему же это обновление не стало таким хайповым, как 1.17 или 1.19, которые гораздо меньше изменили игру. Тут все достаточно просто. Весь хайп создается казуальными игроками, которые слабо следят за обновлениями. Почему же они пропустили конкретно это обновление? Причина в отсутствии нововведений, а только в изменениях игры. Про это также говорили многие зарубежные авторы, акцентируя слишком много внимания на этом. В результате большая часть аудитории посчитала, что обновление не стоит их внимания. Само обновление осталось в тени, как будто его никто и не заметил. Именно поэтому автор Random Sages, которого я упоминал в начале видео, считает, что надо бы было не разъять обновление в скал, а принести его на конец 2021 года или начало 2022. Однако это было бы еще худшим решением для Microsoft. Это значило бы, что игра была бы без хайпа в течение практически целого года. Да и даже если бы обновление было перенесено на целый год, то разработчики не сделали бы археологию, но их психологическое состояние пострадало бы достаточно сильно. Мы бы хотели делать целый год одно и то же, лично я нет. Так что разделение обновления все же лучшее зло из двух. Итак, вот и вся моя аналитика ситуации с обновлением 1.18. Лично мне жаль, что люди вместо того, чтобы оценить масштабное обновление верхнего мира и говорить о Хенрике Кнайберге, говорят о Вардене и лягушках. Все же я думаю, что еще многие игроки поймут всю важность этого обновления. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Я поздравляю вас с наступлением 2023 года. Ждите от меня в начале января новых видео. Всем удачи и всем пока.